Почему одес Николай Херсон это Украина? Ну, все логично, потому что рядом как бы Россия, как она не хочет этого, чтобы Херсон был украинским. Но мы все знаем, что есть история одна, которая нам говорят правду про Кийскую Русь и про Московскую. Там и разные истории. Можете почитать. В принципе, дольше всего жила Киевская В Москве Там вообще даже ничего не было. Говорят, там про то было просто болото, потом уже начали строить. И сейчас говорят, что Москва лучше, чем Киев, но на самом деле первым лучше был Киев, а потом уже Москва. И как Москва может победить Киев, если Киев уже и так давно победил по жизням? Ну, она дальше жила. Киева еще не было. Была Киевская Русь. Ну, возможно, еще до, до этого, только письменно там ничего не было. Но мы знаем, что в Москве там ничего не было. Доказательства тому есть огромная территория России. Там Азия, горы. Горы вообще люди не любят. Ну, может, некоторые любят. Там Казахстан огромный, Китай огромный. Если мы выбираем западную, то там понятно, что Америка большая, потому что она от до моря. Если брать Россию, то от до моря, то там огромная территория, во-первых. Во-вторых, мы смотрим Африку, они что-то не объединились, как Россия там, и разные там, маленькие страны. Может быть даже она их захватила войной, которая не снимает еще клипы армянины ну и так дальше их там много капец и они снимают у нас была война про подробнее не рассказывают на русском песенке поют вот а почему именно одесса никла херсон должен быть украинцем потому что это порты в первом случае ну и крым тоже почему бы и нет это будет тоже выгодно в россии так полно портов если Украина ставит без портов, то что это будет? Посмотрите, будет какую-то снова Европа. Европа сейчас помогает Украине, потому что если порты все захватят, именно Одесса Николай Херсон, и тоже включая Крым, пока он оккупирован, говорят европейцы. Но если они вернут ей Украине, то порты будут работать. Будет им нравиться. Ну, можно, конечно, подробно подумать, что было там Россия, но сейчас конфликт к тому, что ведет, что... Э, Европа, Россия уже не буду друзья Из-за того, что тронули брату европейцам. Если трогают. Если трогаете Россия, Россия трогает брату европейцы, то все братья европейцы дают сдачу России. Да. Америка, так, подкрепление, как Китай, Тайван, там немножко Россия помогает, и Индия начала помогать воображение возображение то что война мировая скоро поэтому ждите